Привет всем, в часть части гайда по трофеям в прекрасной игре Йоку Исланд Экспресс. И в этом выпуске я вам покажу, как получить 6 трофеев, а далее пойдем по нарастающей. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Первый трофей самый простой и для его получения нам потребуется найти шумелку и потрубить в нее для начала раз. Вы ее точно найдете, так как она нужна нам по сюжету, но на всякий случай я покажу вам на карте. А теперь нам нужно потрубить в нее 100 раз для получения трофея, но можете так и не заморачиваться, так как за все время прохождения вы точно это количество раз продудите в шумелку. Теперь остается повторить это количество еще 9 раз и еще один трофей у нас в кармане. Все, наконец-то закончили. Это даже не напомнило прохождение кликера. My name is Mayu. Ладно, движемся к следующему трофею. Далее идет трофей, который вы также точно не пропустите, так как он сюжетный. Для его получения нам нужно спасти Пинка. И думаю, кто смотрит этот гайд, уже прошли сюжет и можно говорить этот спойлер. По сути, это первая встреча с нашим врагом. А вот для следующего трофея нам нужно помочь этой хрюшке, построить мост. Для этого с ней говорим и получаем задание, принести инструмент. А пока вы будете идти, собирайте фрукты, чтобы активировать джамперы. По пути получаем еще один трофей, в котором нам нужно найти почтамат. Для этого просто запрыгиваем в отделение островной почты и получаем трофей. Ничего сложного. Up to the summer bandage he's <laughs> standing there. Baby, what about you? А вот и наш инструмент, берем и несем хрюшки. Uh, uh, uh, uh. Для получения крайнего трофея на этот выпуск, нам необходимо пройти далее этого древа и аккуратно спрыгнуть с обрыва, чтобы попасть на скрытую площадку. Тут-то и лежит наше яйцо, которое больше похоже на шарик, и катим его по лабиринту, чтобы вернуть его хранителю. Thank you. А на этой минуте гайд по трофеям подошел к концу. В следующем выпуске будут трофеи поинтереснее и сложнее. А если вам интересно наблюдать, ставим палец вверх. Подписываемся и ждем следующего выпуска по прохождению. Ведь я решил сделать полный разбор игры и сделать это более удобным для вас. Спасибо за просмотр, играйте в хорошие игры, удачи и до новых встреч.